Дорогие коллеги, сегодня у нас 5 октября 2022 года, московское время 19 часов 3 минуты. Начинаем круглый стол нашей конференции о холодной трансмутации ядер и шаровой молнии 2022 года. Ведущий нашего сегодняшнего круглого стола очень интересный человек Геннадий Иванович Геннадий Иванович, пожалуйста, вам разды правления. Да, спасибо. Ну, как мы договорились, я сначала, сначала расскажу о новых людях, физиках, которые представлены на получение Нобелевской премии в этом году. Значит, история такая. В 1935 году... Эйнштейн, Розан и Подольский, это его ученики-соратники, написали статью, в которой, ну, конечно, был главным там Эйнштейн, потому что он это заметил. Он заметил, что в квантовой механике квантовое поле Пси отличается от классических полей тем, что волновые функции в квантовой механике – они могут переплетаться так, что изменение над одной частицей вызовет изменение состояния другой. То есть они запутаны, Это так называемые запутаны. В классике это не так, поэтому квантовая механика она принципиально отличается от классической. Вот такими явлениями, как перепутывание волновых функций. И вот это было в 1935 году, а в 1982 году впервые Аллан... Аспект – Это французский физик э, экспериментально доказал, что э, два фотона, испущенные из одного источника, могут быть перепутаны, и если мы изменим поляризацию одного фотона, значит делается так, выпускается из одного источника два фотона. Они с помощью системы линз и зеркал полупрозрачных. Затем снова встречается в какой-то точке. Оба пучка поляризованы. И вот если один пучок фотонов меняет свою поляризацию где-то, то второй фотон мгновенно тоже меняет за ним свою поляризацию. Вот связь оказывается такая, причем это взаимодействие идет мгновенно. Эйнштейн, когда получил этот теоретический вывод, он сказал: ужасное дальнодействие. Она. Это вот явление рушит постулат основной специальной теории относительности о том, что скорость света предельна для всех сигналов и не может быть превышена. А в этом случае оказалось, что даже если фотоны уйдут друг от друга на большие расстояния, там сотни тысяч километров, все равно мгновенно передается... Изменения, произведенные над одним фотоном, отражается на другом. Вот этот эффект, значит, за этот эффект в этом году получено тремя физиками, будет получено, сейчас пока они номинированы, в декабре будет объявлено об этом, о получении, будут вручать эту премию. Но, по крайней мере, для нас, для физиков, это знаменательное событие. Почему? Потому что до сих пор большинство физиков и теоретиков придерживаются точки зрения, что скорость света предельна. А мне лично известно, несколько экспериментов, которые были проделаны и повторены, я имею, например, в виду эксперименты Козырева о сигналах, идущих от удаленных звезд, когда сигнал приходил в приемное устройство со сверхсветовой скоростью. Эти эксперименты были повторены академиком Лаврентьевым с сотрудниками. Это Новосибирская обсерватория. И, наконец, Акимов и Пугач тоже повторили где-то в 92-м году. Но одним словом, в трех независимых обсерваториях наблюдался один эксперимент. Сигнал от звезд идет со сверхсветовой скоростью. Лаврентий, поскольку он академик, он это напечатал в ДАН Академии наук, в докладах Академии наук. Но несмотря на это, профессор ну, Гинсбург, Виталий Лазарович он никак не мог это воспринять и говорил, что сверхсветовых сигналов не бывает. И вы знаете, многие из наших российских физиков, получившие результаты так, что сигнал распространяется со скоростью больше света, они ну, шимовались, что ли, со стороны Российской Академии Наук, потому что считали что мы вот являемся в этом смысле же учеными, а теперь за это дают Нобелевскую премию. Так что вот ситуация такая, но если говорить о том, с чем связано, какие последствия для физики, вообще и для философии, какие последствия следуют из этой Нобелевской премии, это признание научным сообществом мировым, что существуют световые сигналы. Так вот, основные следствия эти таковы, что уже пользуясь чисто логическими выводами и зная специальные общие теории относительности, и используя теоремы, которые внутри этих теорий доказаны, можно показать, что существуют кроме этого отрицательные массы отрицательной энергии. То есть это фактически доказывает, что в природе могут существовать отрицательные массы и отрицательные энергии, что до сих пор было запрещено. Хотя напомню, что Дирак, когда он нашел уравнение Дирака и решил это уравнение, то он показал, что, что существует значит, состояние электрона с положительной отрицательной энергией. И вот а, а, а это означает, что масса должна быть отрицательная. Это была трудность. Потом из нее словесные нашли как бы выходы, ну, вышли из этой ситуации там, определенным образом. Но на самом деле это позитрон, он был открыт, и позитрон можно рассматривать как электрон, который движется с 5%. Во времени, то есть у него отрицательная масса. То есть это, это уже появилось как бы в физике вот, в виде решения уравнения Герака. Но и другие есть сведения. Например, вот я читал тут доклад, по-моему, Андрея Никит, Никитина, да? Анатолий Никитин, да, здесь присутствует? Нет, нет, нет. Александр, Александр Павлович Никитин. Это по поводу взрыва сверхновой? Сверхновой. И... Да, он там тоже говорит, что на 2 часа 40 минут сигналы раут. Да, вы понимаете, это означает, что вот прямо явный указатель. указать. То есть вот в астрофизике мы это видим во многих явлениях. Также известно, вот у УФН опубликована статья, о том, что некоторые галактики разбегаются, это не микрообъекты, не фотоны, а некоторые галактики разбегаются со скоростями относительными, где-то 5 скоростей света. Ну и потом, вот когда Аспид получил первый с фотонами, затем некоторые люди сделали это с электронами, то есть электроны поляризованные, то есть со спином разбегались. И потом это перешло даже на атомы элементов и, и на макроквантовые объекты. То есть макроквантовые объекты тоже между собой запутанные эти работы есть. Они сейчас делаются, в том числе и в нашей группе «Вторая физика». У нас есть два таких человека. Это Виталий Замша, который живет в Австралии, и... Виктор Шкатов, который живет в Тюмени, они делали такие эксперименты, когда у них фактически появилось макрозапутывание. Вот они эти, эти работы публиковали в наших журналах, выпускаемые Жигаловым. Вот. Так что это идет. И кроме того, в ЦЕРНе были, я помню, где-то тоже 80 80-е годы Тяпкин был такой теоретик. Тяпкин он, значит, работал в ЦЕРНе с группой наших ученых из Дубны. И они там, в одной из в одних серий экспериментов, они обнаружили нейтрина со сверхсветовыми скоростями. И журнал Церн опубликовал это все. Это есть публикации. Но тем не менее, наши физики, потому что у нас вообще-то главенствует в физике, в теоретической школе Ландау, и вот ее представитель Виталий Гинзбург, он, значит, до конца своей жизни твердо стоял на точке зрения, что таких... Не бывает скоростей передачи информации или сигнала. Ну, вот, вот такая вот, значит, ситуация на сегодняшний день. А сегодня мы можем говорить, что это есть, и, и существует уже масса экспериментов, где скорость света превышена. Поэтому это знаменательное, конечно, событие. Теперь я открываю… Ген, Ген, Геннадий Иванович, да, да, да. вот у нас правило по кругу стал такой, Вот там вот руки подняли, вот уже пять человек. И да, давайте, давайте. просто один за, за другим. Но у меня, вот я как вот один из организаторов, да, да, да, да. хочу вам задать, вот воспользоваться значит, да. такой очень хорошей возможностью. Вы чуть-чуть, да. как бы подетальнее, может быть, объясните. Вот вы же сегодня выступали… Как вот с помощью вот тех теорий, которые вы развиваете, теории физического вакуума, могут получаться сверхсветовые сигналы? Я, кстати, напомню вам. Дело в том, что я с вами познакомился более-менее близко в 2014 году, и примерно, когда я начал ходить вот на семинар, даже нет, наверное, даже где-то чуть раньше, 2013, может быть, год, да -да -да. я начал ходить на семинар. Самсоненко. Наш, вот Наш вебинар из, из семинара Самсоненко выросли, по сути дела. Да, да, да. Да, так вот, я тогда вам задавал прямой этот вопрос относительно вот скоростей света превышения. И вы тогда так уклонились, я так откровенно скажу. Вот это было 8 лет или там 9, может быть, лет назад. То есть тогда вы еще вот в эту сторону смотрели очень и очень осторожно. Вот что у вас сейчас? Вот просто по подетальнее на свою теорию. Я, я отвечу на этот вопрос следующим образом. Во-первых, если мы возьмем те уравнения, которыми я сейчас занимаюсь, да а, а их решение, вот само решение, носит триплетный характер. То есть есть решение, которое описывает объекты с досветовой скоростью, их называют обычно брадионы. Есть решение, которое описывает объекты, которые распространяются, движутся со скоростью света, их люксоны, ну это фотоны и так далее. А, и есть объекты, которые движутся со сверхсветовыми скоростями. То есть один и тот же объект, он... Вот в трех лицах как бы появляется в решении этих уравнений. А вот дальше я, я это теоретически знал. Но говорить об этом в то время, вот 8 лет назад, было на меня и так уж много собак поспускали. Говорить об этом было, видимо, рано. Кроме того, за это время я очень много... Узнал о психофизических явлениях. Психофизика – это когда человек в измененном состоянии сознания, ну и даже вот как бы вот так в реальном состоянии сознания, используя свое сознание, может действовать на материальные объекты по нейрону. Известным нам пока законом. Ну вот в частности у нас в России был такой человек, его сейчас нет, Анатолий Антип, Антипов. Он э, жил в Пензии, и он был, в общем, занимался тяжелой атлетикой. Потом он заболел и вдруг через некоторое время он почувствовал, что его тело, физическое тело притягивает металлические объекты. Плоть до того, что он притягивал плиты, три плиты по 50 килограмм, три плиты по 50, сто вертикально. И вы сами посудите. Я знаю теорию гравитации Эйнштейна, Ньютона, но никакая теория гравитации не описывает то, что может делать человек своим сознанием. Поэтому это все вот меня и заставило ждать. Ой, извините. Слишком много говорить, это нужно что-то пить воду. <coughs> Минуточку, я сейчас, подище. Валерий Николаевич, можно пока я вам отвечу? Это Болдырева говорит. Да, Людмила Борисовна, конечно. Да. Значит, этот вопрос решается, если вы примете теорию Феймана о том, что есть виртуальные частицы. И сам Эйнштейн не отрицал, что может быть скорость света, процесс больше скорости света. У него формулируется следующим образом. Только в инерциальных системах есть ограничение скорости. А если система не инерциальная, там никакого ограничения скорости нет. Поэтому а с точки зрения Феймана Могут, а, можно, а, есть виртуальные фотоны. И если в инерциальных системах эти фотоны взаимодействуют, то они просто ограничивают скорость. И больше ничего, там чисто механическое объяснение, которое можно на пальцах написать, с помощью уравнения Ньютона, буквально законов Ньютона, в две строчки. И ничего да, не вы, вы правы, что это сформулировано только для инерциальных систем отчета, да. Это принцип. А дальше пока неизвестно. Поэтому, а у нас... Почему? Вот знаете... извините, пожалуйста. Я сейчас, да. извините, я сейчас закончу, я вас не буду больше да. перебивать. Вот а, сверстякучий спинный ток, который является безмассовым процессом, то есть он не инерциальный, он описывает все абсолютные эксперименты, которые есть. Я все просматривал и с Тышко разговаривала. Вы знаете, что это один наш, из наших таких обладателей. Да, да. Я знаю, вот. да, И он... И мы с ним говорили, он описывает все эксперименты, и он безинерционный, и поэтому и с точки зрения квантовой запутанности, например, два фотона, которые между собой коррелируют. Нет. коррелируются. Лаиса, такие давайте фотоны, я введу все-таки Стол не надо, все, я, я понимаю, больше не буду. Вы, ваш, ваш доклад все мы слышали, и повторять сейчас это не надо. Я понимаете? больше не буду. И доказывать, что что-то там, вы сейчас как бы повторяете свой доклад. Мы не для этого собрались, мы должны задавать, отвечать вопросы и дискутировать. Ну, я думаю, круглый стол можно обсуждать, задавать Обсуждать, вопросы, но, но для этого нужно поднять руку, вот как многие здесь делают. Ага, сделали. я не умею поднимать руку здесь. Ну ничего, научитесь. Давайте тогда начнем вопросами заниматься. Евгений, давайте первый вы подняли. Евгений Егоров, он Евгений Егоров, у вас холодно, наверное, и в Бижне-Лево, в Владивостоке. И холодно, да. Спасибо большое. Я вот здесь хочу сделать реплику по... К тому моменту, где вы декларировали, так сказать, Пин э, сказав, что существует три фундаментальных поля данных на. Это не Пин сказал, а это я говорил. Пин Роуз математику. математик. Ну, он все равно, так сказать, эксперименты любит. И, во всяком случае, свою публикацию. По поводу, урона сказать, узора. Пенроуза он задерживал для того, чтобы запатентовать, так сказать, вот эту методику мощения полов фактически. Но, значит, вот это вот три фундаментальных поля, данных нам в ощущениях, это не совсем верно. Почему? Потому что вот, ну, мною доказано, что воздействие <с векторного <с потенциала да, на вещества приводит к тому, что изменяется такая, такой показатель, как плотность, достаточно фундаментальный. И как следствие, если в зону... Вот этого модифицированного, измененного поливекторного потенциала поместить вещества с пьезоэлектрическими свойствами, то соответственно, так сказать, на них должны возникать так сказать, заряды. Вот. И, значит, это показано экспериментально, что у человека в мозгах, в самых так сказать, интимных областях, внутри конъективы, соединяющие полушарии там, и так далее и тому подобное, существует так называемый э, мозговой песок. И вот этот вот мозговой песок, он, э, так сказать, обладает безэлектрическими свойствами. И э, соответственно, вот если воздействовать... Значит, господа, можно, следует. Евгений, можно я прерву? Вот как мы будем вести стол? Значит, люди, которые подняли руки, они будут задавать вопросы, а не начинать рассказывать свои достижения. Потому что мы тогда несколько часов займем. Давайте так, вы задавайте вопросы какие-то, а я буду отвечать. Вот вы, например, Евгений, задали, сказали, что вы не согласны с тем, что три поля только. Да, четыре. Да. На мой взгляд, существует четыре поля. Ну вот, это просто ваш взгляд. Вы скажите, на мой взгляд, существует под четыре этим, поля. Под этим... Евгений, Под этим лежат экспериментальные данные. Подождите, я понимаю. Но вот для того, чтобы опять-таки, просто мы сейчас обмениваемся как бы точками зрения. А вот вы сейчас начали пример говорить в качестве вашего примера. Это было электромагнитное поле, о котором я и говорю. То есть Не вы совсем. четвертое поле. Вот давайте так. Я говорил, если меня... Вы Относительно меня. Я говорил о том, что три поля, которые даны нам в ощущениях. четвертый. А я говорю, поля. что их четыре. А какое четвертое, которое дано нам в ощущениях? Поле векторного потенциала. Так это электромагнитный потенциал-то. Электромагнитный? Ну, не совсем-то. А как это не совсем? Он, Евгений, он подчиняется уравнению Максвелла, этот потенциал? Уважаемый Евгений, который из Владивостока, я хочу да -да. сделать замечание, если позволит ведущий. Да, пожалуйста. Мы же с вами участвовали на нескольких конференциях. Вот. Да. Вы, наверное, да. наши доклады тоже слушали. Конечно. Короче, я буду очень краток. Вот это поле векторного потенциала, вообще поле потенциала, это не суразится. не может быть такое. Потенциал, он прямо не влияет, влияет поле. А вот такое словосочетание поле потенциала, это, это бракадабра. Вот. Она идет от э, эффекта аронового бомба. Э, то есть там э, взяли, так сказать, и это поле векторного потенциала, Арон и бомб привлек для объяснения вот этого эффекта. Эффект аронового бомба, который он получил в 1959 году году это, этот коллектив. Автор даже Нобелевскую премию. Вот. По соглашению некоторых Саров это объяснение было вытянуто с микроуровня на макроуровень. Это очень удобно. Так как это применяется в микрофизике, вернее, вот это вот поле векторного потенциала что-то объясняет, значит, можно объяснить все подряд. Это, это, это, это и это. Вот. Но мы с вами участвовали на многих совместных конференциях. Если были вы, вы, вы внимательны, то вот это вот поле векторного потенциала ⁇ это одно из названий всего лишь тех полей которые обсуждались на вот этой конференции где вы были лично и вы были приглашены в ноябре двадцатого года который называлась физический вакуум парадигма науки 21 века вот во всем этом есть единое название я говорю о поле векторного потенциала который используется некоторыми авторами. спинорное поле сегодня мы слышали о нем тем более сверху удовольствие спинорное поле информационное поле и очень много названий электроторсионное поле единого названия пока нет потому что комитет из высоких ученых пока еще не заседал и не принял решение как это дело называть как эту область явления называть вот. но вот последние разработки в том числе и самого геннадий алексеевич мои, вы меня извините, но опять-таки мы начинаем, вот вы начинаете говорить о своих достижениях. Никто не должен ничего говорить о своих достижениях и свою точку зрения. А вы должны задавать друг другу вопросы. Вот если у вас есть вопросы ко мне, я готов да, высказать короткий вопрос. вопрос и дать короткий ответ. А не надо, чтобы я вам сейчас начал объяснять свою теорию. Это невозможно. Для этого мало времени, и вообще это сложная, сложная правда. Давайте в очередь. Давайте так. Вот, вот. Да, Ген, Геннадий, Геннадий, Иванович. А, Геннадий так. Иванович прекрасно все формулирует, и он правильно, довольно жестко ведет, и я с этим согласен совершенно. Он каким-то образом, Геннадий Иванович, вы каким-то образом четвертое измерение пропадаете, когда немножко отодвигаетесь, так? Да, да, куда-то за море куда-то вы там исчезаете. Да, так вот, Геннадий Иванович совершенно правильно ведет и совершенно правильно ставит вопросы. Поэтому, друзья, мы обсуждаем сегодня сегодняшние доклады. доклады собственные теории, которых у нас у каждого 25 штук. Поэтому, Евгений. Пожалуйста, если есть что-то сказать по существу сегодняшних докладов, а не о своих достижениях, описке в мозгах, то пожалуйста, так. Да? И или давайте следующему. Передаем. Это не мои достижения. Вы понимаете, я понял, что круглый курс стол существует для обмена мнениями. Задавали для, вопросы бы в ходе доклада. Видимо, я неправильно для, понял. Приношу для, извинения. Уважаемые поселения по сегодняшним спасибо. докладам. Евгений, мы вас абсолютно уважаем. Но мы и должны и просто вам... очень, очень по делу говорить. То есть вы сказали бы следующее, Геннадий, у тебя три поля, а я говорю, что есть четыре. Ну вот это мое мнение и все. И дальше пошли дальше. Потому что доказывать, что четыре поля и там что и как, это нет времени. Просто короткий вопрос, короткий ответ. я закончил. Благодарю за внимание. Вот все, спасибо. Всем счастья, здоровья. Можно наоборот. Спасибо. Давайте Евгений Андреев, пожалуйста. Задавайте вопрос. Да, Геннадий Иванович, у меня да. в соответствии с вашими, так сказать, пожеланиями, три коротких вопроса, на которые вы, наверное, сможете в одном спиче на них ответить. Первый. Э -э существует ли материальный носитель, э который движется со сверхсветовыми скоростями? Второй Ответ. вопрос. Да. Второй вопрос. Я, я э -э забуду, когда... Я... Давайте по одному, потому Хорошо. что я отвечу, а вы... Да, потому что там, значит, есть такой носитель. И таким носителем является, так скажем, если говорить на языке спина, спиновое поле. Вот то, о чем говорит госпожа Болдырева. Спиновое спасибо, поле. второй вопрос. Хитоны Акимова они еще называются. Да, пожалуйста. Да, спасибо, второй вопрос существует какова Каков диапазон скоростей объектов, которые двигаются сверхсвета? Диапазон об этом скоростей. я сказать не могу, но вот эксперименты, которые э, я знаю, говорят, что 10 в 4, 10 в 5 С. Спасибо. 4, 5 С. И последний вопрос. Можно 10, ли 40, связать... 48 степени. До 10 в 48 степени. Так, следующий... Спасибо, я выслушал ответ да, да, докладчика. Да. И последний вопрос. Можно ли связать существование сверхсветовых скоростей со стадией инфляции при большом взрыве? Ой, нет. Этот вопрос я пропускаю, потому что я не могу дать на него ответ. Вообще, Спасибо. Большой... И знаете, я скажу два слова. Почему? Я в эту теорию не верю, потому что там не выполняется закон сохранения. Там нет закона сохранения. Поэтому там все, что угодно можно говорить. Вот когда они сделают теорию, когда там выполнится закон сохранения, тогда будем обсуждать, а так бесполезно. То есть, если закон о сохранении выполняется при Большом взрыве, значит, ваши возражения можно считать снятым. А какие мои возражения? Если там, если там будут выполняться законы сохранения, это будет означать, что должна родиться Вселенная не только с положительной массой, но и с отрицательной, чтобы было все компенсировано до нуля. Она рождается из нуля. Положительная масса возникает, а где то отрицательная масса, которая должна ее компенсировать до нуля? Этот вопрос там не решен, поэтому я не могу ничего сказать в рамках этой теории. Следующий, пожалуйста, человек. Геннадий Иванович, у меня да. такой вопрос. Вот, с точки зрения здравого смысла, что такое отрицательное масло, масло в физическом смысле? Ну, Масса – это количество дв... материи. Количественная характеристика материи. А с точки зрения здравого смысла, что такое отрицательная масса? Вот Сейчас я скажу. Помню. Значит, Этим вопросом очень много людей занималось. Вывод такой, что значит, отрицательная масса – это еще для того, чтобы выполнялись все законы сохранения при рождении частиц из вакуума. И этим занимался известный физик Яков Петрович Терлецкий преподавал в МГУ и в УРУДН, ну, все, кто физики его знают, наверное, и он говорил, что вообще говоря, не пара частиц рождаться должна, а четверка. И отрицательные массы необходимы для выполнения закона сохранения при рождении материи из вакуума. Нет, я, вам... имею, я имею в виду физически, с точки зрения здравого смысла, физическом смысле. Вот, вот. вот Террицкий занимался, то, что он математические формулы писал, это его счастье, пусть он занимается. Природа не, ничего не знает о его математических способностях, я это не раз говорил. Вот с точки зрения здравого смысла, вот что такое отрицательное масло, как вы считаете? Ну, отрицательная масса – это когда массы… Такие массы, которые по тем же, как вы говорите… Вот количество материи, это, это масса, это количество материи, количественная характеристика. Ну, что с точки зрения здравого смысла, вот нормального человека, отрицательная масса? Отрицательный заряд и положительный заряд. Причем здесь отрицательный вы, заряд, вы, я про я, массу. Так, давайте, чтобы коротко, я не могу ответить на этот вопрос. Понял, хорошо. Второй вопрос угу. – Означает ли вот, вот, вот эти данные, то, что превышена скорость света – это полное отрицание теории, специальной теории относительности, выведенной из преобразования Лоренца и Эйнштейна? То да. есть всего релятивизма? Нет. это а нет. Ведь Эти преобразования Лоренца, они не, не, как вы говорите, они как бы постулируются. А из них следует, что С постоянно. Значит, смотрите. Никогда более общая теория не отрицает ту теорию, которая была перед этим. Она просто ее расширяет. Отрицания нет. Я специальную теорию относительности не отрицаю. Потому ну, что, хорошо. Кто... Она там, в принципе, весь математический аппарат, вот преобразования Лоренца, из которого высосанная... Это реализм, частный она случай. Она полностью... Остается как частный при превышении а... скорости света она полностью, все вот эти выводы, сделанные Эйнштейном, обнуляет. Да не обнуляется. Как не обнуляет? Никогда. Никогда теория, вот теория по моим, э, вот в моих работах я исследовал, вот теория, работах я теория Ньютона, механика Ньютона. Вот вы знаете, да? Есть механика Ньютона. Вот с Ньют после Ньютона это механика, обобщалась и модифицировалась 16 раз. Я сразу скажу, сразу после Ньютона, значит, следующий, Даламбер, прямо они примерно в одно и то же время жили, он записал уравнение Ньютона так, что перенес все члены, включая силу инерции, в одной части приравнял все нулю. Говорят, что он сводил динамику к статике таким образом. На самом деле он приравнял силы инерции обычным ньютоновским силам. Это была первая модификация в и так далее. Но это не значит, что он зачеркнул механику Ньютона. Не значит. И другие есть. Квантовая механика возникла. Она не отрицает механику Ньютона. Конечно, вы можете стать наоборот. Из уравнения вот, преобразования Лоренца Уэйнштейна следует, что ни одно тело не может приближаться к скорости света. Они ограничены. Преобразование Лоренца – это ограничены. не конец теория Эйнштейна не верна, получается, специальная И теория. Теория Эйнштейна. Мы всегда можем говорить, когда появляется новая теория, автор имеет право говорить, что старая теория не верна. Но я так не говорю. Я ну, говорю так. Да, старая теория верна, но при определенных ну, ограничениях логика, а нужна новой. Логика? А истина, Есть. истина, ее, она непознаваема. Не знаю, это ну уже, это? Это а ради чего дис... мы здесь собрались? Скажите, да не пожалуйста. Надо. Это опять же дискуссия. Давайте вопрос-ответ. Это был вопрос. Но я не могу вам ответить. Вы ни на один вопрос не ответили. Я понял. Спасибо. Да, пожалуйста. да. Следующий, пожалуйста. Значит, ну я остановлюсь только на офисе Алана Аспе. Значит, да, он, да, показал, он показал э, коррелированность двух фотонов, излученных одним источником, одним да. атомом. Ну, в принципе, я считаю, что ему надо было бы еще продолжать. Вы вопрос задайте. Вот я, нас не сейчас... интересует, что вы считаете. Нет. Задайте вопрос. И для того, чтобы вы поняли вопрос, я так сказать, скажу то, что я считаю нужным. Значит, надо было бы провести эксперимент не связанных между собой фотонов и посмотреть, коррелированы они или нет. Он этого не сделал. Но дело не в этом. А дело в том, что… Это бесконечно вы можете рассуждать. Нельзя. У нас нет времени. Послушайте. Значит, разговор идет о том, связаны между собой фотоны или нет. Так вот, они могут быть связаны не между собой, они могут быть связаны с неким третьим элементом, который их коррелирует между собой. Если вы попробуете подбрасывать монеты, то вы увидите, Послушайте, что монеты я, думаю, я, я думаю, что наш круглый стол будет длиться до бесконечности. Я потому что каждый будет говорить, по каждому слову Иван. высказывать свое мнение, а не задавать вопросы знаете, мы договорились. Задайте вам то, что Значит, скажите, уже сделано. Он номинирован на Нобелевскую премию. Да что вы ко мне? Какие претензии выделили. ко мне, что надо было сделать ему, а он этого не сделал. Вот что вы говорите. Он сделал. Геннадий Иванович, и да. Владислав Миркин. Давайте я вас остановлю. Значит, смотрите, да. Геннадий Иванович. Вообще-то, ну, Владислав, может быть, не в форме вопроса, но мне кажется, идея интересная, здравая. Что-то можете вы сказать о том что вот два фотона, например, коррелируют, ну как предполагается, но он здравую мысль высказывает о том, что есть еще третье тело, которое эту корреляцию, как бы командует этой корреляцией. Что вы на эту тему Отвечаю думаете? Отвечаю на этот вопрос очень коротко. Над этим, над этим думали другие люди, и в частности Дэвид Бомб он по поводу э, запутанности, он сказал, а вообще говоря, во Вселенной все совсем перепутано, потому что Вселенной правит голографический принцип. И, а в голограмме каждая точка, каждая отдельная частица, она несет информацию о всех других частицах. Вы знаете условия голограммы, Каждый бесконечно малый участок голограммы несет и всю информацию о всей голограмме. И вот так, так, этот принцип, он более широкий, чем перепутывание. Но это, это другие, понимаете, это, если мы сейчас говорили, будем говорить о том, что мы знаем, и, и это, это очень много времени придет. Поэтому вот я считаю, что голограммный принцип голографии связывает третий электрон, четвертый, пятый. Все мы связаны. Это голографический принцип. Так устроена голограмма. Наш мир устроен... Геннадий, Геннадий Иванович, дайте да. сказать этому человеку, что он сказал. Вы говорите гораздо больше, чем он мог бы высказать. Пожалуйста. Вы меня имеете в виду? Да, нет. я имею в виду. Нет, Володя, мне задали вопрос, я отвечаю. Нет, но я просто имел в виду, вот если вы будете подбрасывать две монеты одновременно, очень точно, так сказать, одним и тем же усилием, то эти монеты будут всегда падать одинаково, со 100%, то есть они будут коррелированы, и у вас в голове возникнет мысль, о, две монеты связаны единой волновой функцией, а их связывает гравитационное поле Земли, то есть вот этот третий элемент. так вот. Третий элемент может связывать между собой фотоны. Значит, вот эта вещь никому не приходила в голову, потому что тогда это... нужно связывать... ответить. Вообще. Вот да. ваш пример, вот ваш пример. Да, приходило, и это не учитывали, потому что влияние земного тяготения на этот эксперимент бесконечно мало. Так я вот говорю про монеты, и у вас возникает мысль, что монеты связаны между собой волновой функцией, потому что они падают коррелированно. Так вот я то же самое имею в виду, вот фотоны есть. Но не гравитационное поле на них влияет. Вы уже начинаете передергивать. Вы сказали, не, передергивать. не учитывается в этом эксперименте третий элемент – гравитационное поле. Я, я вам говорил, сказал, гравитационное, гравитационное но поле оно только... бесконечно мало воздействует. Я а вы про... опять начинаете… Нет, я но... говорил про гравитационное поле только в связи с монетами. А с фотонами я говорю о том, что есть… Третий элемент, который… Да, может быть, быть... эфир, вы, о котором да. вы говорили. Это именно, именно этот так. эфир, именно так он и связан. Да. А между прочим, и... Володя, между прочим, ты прав. <laughs> то есть, если глубоко в это вникать, то там есть третий элемент – это эфир или физический вакуум, который обладает собственной энергией, энергией нулевых колебаний, которая действует на все материальные объекты. Ответ такой. То есть это они не учитывали. Ну, так да. значит, может быть, и нет дурного, дурного дальнодействия? Ну, я не знаю, мы сейчас обсуждаем... Это, это тоже можно долго обсуждать, но человек получает Нобелевскую премию, и пусть он отвечает за свои эксперименты, и он же получил Нобелевскую, я не могу за всех отвечать. Может быть, он не учел, потом мы учтем это. Ну, хорошо. И... Ну что, дальше можно, следующим, Геннадий Давайте раз. следующий. Уравнение вот, электродинамики, уравнение объединения, сейчас есть модифицированные уравнения, вот когда они выражены дробными производными, они гораздо богаче, в общем-то, описывают, вот а мы пишем все это, пользуемся уравнениями вот, целых производных, где теряется богатство. Полных. Вот вопрос следующий, может надо применять вот эти же новые модифицированные уравнения, дробных производных, частных производных. Ну, конечно, можно. Вопрос только для описания чего? Для... Вообще-то уравнение применяется не просто так вот захотелось, а есть какая-то цель, надо решить какую-то задачу. Вот лично я шел по следующему пути. Эйнштейн оставил нам научный как бы научную линию, что дальше делать. Он первый сказал, надо геометризировать электродинамику, а второе геометризировать правую часть уравнения Эйнштейна, тензор энергии импульса. И там, конечно, я использовал уравнения новые, не такие, как Эйнштейн и другие то есть, в чем вопрос в том, какие уравнения использовать? Ну, дробные, производные приводят не нелокальности отношения. Недробное, а да. да. А, нелокальности, нет, нет нелокальности. это уже такие тонкости, вы говорите, да, я вот, пока нормально. Вот, может, вам надо вот, вооружиться, вот, у Чайкина есть книга, есть, уже и, есть. Ну, ну, это вот. пожелание, спасибо, я вам пожелание, вопрос, Спасибо. Угу. Следующий вопрос, Владимир. Давайте, Владимир. Я прошу прощения, здесь такие собрались монстры научные, что мое мнение может быть ошибочно. Договорите, да. Значит, вот последний запущенный Джеймс Веб, вот, он прислал очень интересную, ну, очень интересную информацию. Почему-то ее как-то в широкий научный мир не дали, но тем не менее. Значит, он рассмотрел далекие и сверхдалекие вот эти галактики, которые якобы после Большого взрыва на 13 миллиардов лет ушли. Да. Вот он обнаружил очень интересную вещь, что если мы будем придерживаться концепции, что Вселенная расширяется, что пространство расширяется, вот, и что они, там уже у них красное там на 13 ушло, вот, значит, то получается, что и свет, который от них пришел, он должен расшириться, и мы должны увидеть ну, нечто гигантское. А мы видим обычные галактики. То есть свет шел 13 миллиардов лет, с галактиками ничего не случилось, со светом ничего не случилось. То есть это, по сути дела, ставит крест на вот эту вот эту темную энергию, которая там якобы расширяет нашу Вселенную. Вот. Ну и, соответственно, сказать, на очень много вопросов и Нобелевских премий, которые были получены. Вот это первый момент. И второй момент: значит, тут тоже, по-моему, по, где-то, может, год или два назад, корейцы выпустили статью, где сказали. Что вот эти стандартные свечи, которые у нас есть, на да, мы меряем расстояние во Вселенной, вот, они оказываются не, не так просты, как, э, как казалось бы. да, Что оказывается, что э, вот эта вот их светимость, она зависит не от того, сколько они прожили и где они, и от их веса, вот, а зависит от того, насколько они стары. Понимаете? И этот момент тоже как бы убрали, потому что тогда все наши измерения, которые э, во Вселенной измерены, они идут, извините, под хвост. Потому что вот наша наука, она, к сожалению, так устроена, что вот, вот эти вот основные моменты, ну их проще, проще замолчать и спасти теорию, которая существует. Вот. А еще у нас теоретики почему-то любят вот плодить новые сущности. Ну, но я не об обиду кому-то сказать, да. Вот. Когда можно некие явления объяснить существующими явлениями, это как бы научный метод. И вот, в частности, о запутанности двух фотонов, которые разнесены, чувствуются мгновенно. Да? Ну, Владимир. так сказать, вот Владимир, да, я, вас, я вас услышал, и вы, в общем-то, не задали вопрос, а просто говорите, что есть теории, которые не совсем отвечают здравому смыслу. Типа, Я с вами согласен, потому что мне известны работы, и я, например, слушал работу доклада астрофизика на кафедре теории физики МГУ, вот, когда это еще было можно собираться людям, то есть где-то год назад. Вот он, именно он профессиональный астрофизик. И он сказал, что вот эта теория расширения Вселенной требует сейчас пересмотра, потому что, оказывается, многие измерения времен, расстояния и так далее в астрофизике подвергаются критике. Понимаете, вот такая ситуация. То есть этого может и не быть, это как бы наши фантазии. К сожалению, я не специалист в астрофизике, но я слышал доклады специалистов, у которых большие сомнения по поводу расширения Вселенной. Ну И вот вопрос о запутанности, вот вопрос к экспериментам Аспы. Да? Значит, когда у нас два фотона или два фотона запутаны, они должны быть в одном месте сосредоточены. И потом, когда они расходятся в разные стороны, они расходятся со скоростью света. И поэтому, когда мы один фотон, как наблюдатель, наблюдаем, мы видим, соответственно, сразу какой там фотон. Но это не со сверхсветовой скоростью, потому что понадобилось время для того, чтобы их разнести на это расстояние. И поэтому здесь как бы вот это, этот эксперимент опять не же вы говорит, не задаете том, что... вопрос, а рассуждаете и приводите выводу лично к вы, что они ошибаются. Нет. Я не знаю, может быть вы и правы, но человек получил Нобелевскую премию. Нет, нет, аспе, я не прав. Понимаете, это... вы вы вот сейчас рассуждаете, используя свой багаж знаний, а они там же не просто неграмотные люди сидят, это это институты над этим работают, целые группы оснащенные хорошо, то есть там грамотные люди, которым mm -hmm. можно доверить. Это не про аспа, это я про объяснение того, что... Так нас... вот, вы задаете вопрос, вот понимаете, как-то все люди настроены не задавать вопросы, а рассуждать об услышанном. Не это наша цель. Потому обсуждение. что на... нет, но на круглом столе это не значит, что вы должны свои какие-то сомнения в чем-то высказываться. В круглый стол это задание вопроса по сделанным докладам, как было сказано ведущего а, да вот хорошо давайте. тогда по сделанному докладу по поводу э, теперь у вас да. опять возник вопрос да а ну, может это... быть давайте не больше двух а то ну хорошо. вот тут еще есть поднятые руки давайте хорошо. виктор может быть вы зададите вопрос виктор романов романовский да Слышно меня да, да, да. Да, да. У меня, к сожалению, вот не вопрос, если останется время. У меня есть ну, такое рассуждение, мини-доклад на пять минут. То есть я пока могу снять руку, но если останется время, я вот хотел бы выступить. Ну, моя точка зрения, давайте, Геннадий Иванович, продолжим. Да? Да. Вот. А действительно, если вот аудитория сочтет необходимым, что можно послушать Романовского, потому что это уже... он. Он доклад, короче, предлагает на 5 минут. Я знаю, что доклады да. на 5 минут продолжаются 25 минут обычно. Так. Да. Да. Меня... И, я хочу заметь... да. И я хочу заметить, что мы уже говорим 50 минут. И в основном время уходит на то, чтобы человек как бы сам с собой разговаривает, а не задает вопросы. Когда нужно четко задать вопрос, это сложная работа. Это непростая, очень сложная. И поэтому не хватает сил задать правильный вопрос. А вот Евгений Алексеевич Губарев хотел бы задать вопрос. Следующий. Да, вы знаете, вопрос я поставлю так, очень хитро. Да. Разделяете ли вы, Геннадий Иванович, точку зрения, что Владислав Иосифович Миркин задал очень хороший вопрос? Он предложил э, объяснение коррелированности, э, вернее, свет световой коррелированности вот, фотонов или электронов, либо атомов, э, наличием или присутствием, или влиянием на этих э, фотонов или атомов третьего, э, либо поля, либо тела чего-то третьего. Вот. Если э, это третье э, будет как бы введено в рассмотрение, то никакой э, сверхсветовой коррелированности э, можно не вводить. Ответ. Что... Ответ! Потому что опять начинается рассуждение. Не надо. Значит, влияет ли третье присутствие третьего фотона на эксперимент Аспита? Не третьего Вопрос фотона, третьего тела. Дело ну... либо поле. Ну, я не знаю, вы точно -за тогда зависимости поставьте зависимости. вопрос. Есть, было два фотона, стало три. Будут изменения? изменение? они нет? вылетели из одного связанного состояния. Вот третье тело – это их э, ранее связанное состояние. Вот наличие я, связанного я вам ответить сегодня, сейчас не могу. Для этого нужно написать уравнение и посмотреть, что получится. Ответ общем, это очень правильный вопрос. Я присоединяюсь к... Мнению Владислава Иосифовича, он задал очень правильный и верный вопрос. Ну, это другое уже дело. Я тоже считаю, что любой вопрос имеет право на существование. Вот следующий вопрос, пожалуйста, задайте мне, князь. Это, это Виталий Алексеевич Киркинский. Виталий, а, Киркинский, пожалуйста. Такой. Каковы ваши представления о физической природе эфира? Значит, смотрите, эфир – это очень важное понятие физики. Я даже написал там немного об истории эфира. И вы знаете, она начинается еще из древнеиндейских значит, учений. 5000 лет назад говорится об эфире, но иносказательно. Но эфир – это теория, которая возникла при создании… В основном получила развитие, возникла раньше при создании, конечно, электродинамики Макс Лоренца, потому что э, никак не могли тогда ученые представить, как может свет распространяться в пустоте. Нужна была среда. И вот они придумали. И я считаю, что эфир – это одна из ступеней к физическому вакууму. Такому вакууму, который возник в квантовой теории вещества. Там, оказывается, пустота обладает энергией. То есть это вообще говоря не пустота, а некая среда. Там же есть нулевые колебания вакуума, которые теоретически подсчитаны, имеют безграничную энергию. Вот энергия нулевых колебаний теоретически равна бесконечности. И эта энергия присутствует в каждой точке. И, и есть другие, правда, расчеты, которые, она конечная, но очень большая. Так что, на самом деле, квантовая механика нам говорит, что есть такая среда, которую все-таки назвали, назвали вакуумом или физическим вакуумом, и из нее рождаются все частицы материи из физического вакуума. А предшественник физического вакуума – это конечный эфир. Там 18-19 век эфир, и еще раньше в ведах индейских там было сказано об эфире. И об эфире очень много, и есть и произведений поэтических и, и историю так далее. Мы знаем, мы, я понял. Да. Ясного а что? представления о физической природе пока нет у вас. Нет, я рассматриваю эфир как физический вакуум. А физическая природа что? Это есть просто явление, которое наблюдается. Вот и все. Что значит физическая природа? А физическая природа электрона знает кто-нибудь? Не знает. Есть просто явления, в которых электрон себя проявляет. И поэтому этому мы создаем мнение о том, что такое электрон. Вот но, мы, но мы знаем свойства электрона, а там, в общем, практически конкретное материальное состояние, мы не знаем эфира. Вот вы, я это и получил ответ. Спасибо. Пожалуйста. Вот я больше ничего не могу сказать. Так, Владимир, тут следующий, Виктор. Был уже. Ага. Это все, был. я просто не убрал эти руки а, по разным да. причинам. Вот высекая, хочет Филипп. Да, Даже. Филипп, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый день. Я хотел узнать, вот в ландау там есть центробежный потенциал вводится, есть. эффективный потенциал называется. Да. А у меня, у меня вопрос такой, а кто вообще первый все-таки ввел... Такие вот центробежные силы, центробежные потенциалы. У вас есть на это ответ? Да, господи, ваш доклад. Вы же называли двух людей. Это прежде всего Эйлер. Они же решали уравнение. Ну они да, пис... учитывается силы... Центробежная... Ну, вот еще может Центробежный потенциал. У них в Лагранжан ходит, ну, если на таком языке, они писали уравнение, когда центробежная сила инерции, потому что точка вибрации, она движется с ускорением вокруг некого центра тяжести. Да, ну, вот если система... центробежный потенциал видит. Да -да. то, то есть можно там сказать, они писали сказать, просто... Вот уравнение, которое использовал Эйлер и Лагранж, чтобы найти точки Эйлера и Лагранжа, они включают в себя... Центробежный потенциал, сила инерции, центробежной силы инерции. Вы получаете уравнение третьей степени в случае Эйлера, и находите третьи точки. Это решение кубического уравнения. Понимаете, там. Вы же сами об этом все рассказывали. Нет, там я без, договорил, поэтому теории, мне да. как-то удивительно, почему вы не ссылаетесь там на Лагранжа, Эйлера. Ну как я ссылаюсь? У меня есть доклады и презентации. Ну, вот сейчас как-то прозвучало. нет, вы знаете, стал вы меня. Вы меня на одной конференции понял. сподвигли, когда вы начали рассказывать о точках вибрации применительно к молекулярным системам. Я так обрадовался, что стал это досконально изучать. Так да, что, спасибо вам. На самом деле, мне вот сдается, что это Лейбниц сделал первый. Н нет, нет, это два Лагранж и, ну, уравнения это решены для Лагранжа. Ну, единицу на эр ввел там... Лейбниц еще. Лейбниц, нет, я не думаю, Лейбниц, нет. Лейбниц – это времена Ньютона, они там… Это, между да, собой. да, да. Я, я, думаю, что, я да. думаю, что, Филипп, я думаю, что, может быть, действительно, вы не правы, потому что вот ведь Эйлер, вот решение задачи трех тел, это же оттуда все идет. А да, не лишь, ну, такое впечатление, что до Эйлера никого не было. Был не Лебниц, было такого... и Лейбниц – это а там, дело. Да. Да, потом там э, несколько людей вот силы Кориолиса, Кариолис и ну, так далее. Вообще-то все... вот лучше, конечно, ссылаться. Я вот когда говорю, что я что-то открыл, сделал, я как бы, может быть, и в конец иногда ставлю фамилию там, Эйлера или Лагранжа. Но, тем не менее, надо ссылаться, потому что это большое дело. И вообще, вообще это дело, вот единица Спасибо. на R в кубе, это сила. Который да. центробежный. Это все-таки Лейбнис. Не надо меня тут лечить. Ледница, я не знаю. Да, да, да. Откройте Википедию. Хорошо, спасибо, я ним. посмотрю. Хорошо, и тогда спасибо. мы выпьем за их здоровье. Спасибо, да. Свете. Потому что, ну, я считаю, что вот действительно брать и говорить, что вот там все. История это очень важно, Особенно история физики и философия. Даже. Согласен вот с Вот почему-то взяли это... Гегеля, выкинули так сказать, из курса, ну ладно, Но там это научный коммунизм, он так надоел. Поэтому, ну вот, вопрос такой, Лейбница надо читать. Хотя Спасибо, <laughs> того да. же Эйлера читать невозможно. Лагранж говорил, если вы любите математику, читайте Эйлера. Да фиг его прочитаешь, там так написано, что... Спасибо. Спасибо. Геннадий а Вот не я поднимал, поднимал руку, но вы, возможно, ее не видите, потому что у меня все сверху. Я, я сверху. Валерий за телефоном говорит. Так вот. Да, я Валерий. По, по, поднял Валерий Николаевич, потом. вы подняли руку, я слушаю. Да, значит, у меня тоже вопрос простенький для... Э, но для меня важно, может быть, что-то вы скажете. Значит, смотрите, э, вот... Э, уравнение шреддингера нестационарное уравнение оно параболического типа так? Вот. Да. и и уравнение параболического типа оно имеет значит вот характерную скорость характерного скорость распространения возмущения бесконечную поэтому Вопрос такой простой. Может быть, запутанность связана с тем, что вот этот квантово-механический эффект связан просто с бесконечной скоростью распространения возмущения? Значит, я отвечу так. Во-первых, уравнение Шреддингера вы имеете в виду, когда говорите… Гиперболического типа, то там первое производное по времени. Я, я говорю параболического параболическое, типа. Параболическое, Параболического. Да. А вот уравнения, э, уравнения например, э, ну, любые газономические, электродинамические, они они как раз именно гиперболического, поэтому да, гиперболического. там есть ограничение по скорости, распространение возмущения, если вы через него, через него перескакиваете, то вам там нужно преодолеть что-то, там да, бесконечности да, возникает да. и так далее, это вот более-менее понятно, а вот именно уравнение Шреддингера, оно параболическое, и там скорость возмущения, распространение возмущения бесконечна. это легко показать. Так вот, может быть, в этом все дело? Что? Вы Что? знаете, я, может быть, и в этом, но я в этом направлении не думал. Ну, я... это, это спасибо вам, я оч... подумаю. Очевидная вещь, вы подумайте. Хорошо, вот. спасибо, да. <связь> <связь> я в этом направлении просто не да, думал. Да, Геннадий Иванович, да. у меня еще есть одно такое соображение вот по поводу э, вот этого, о чем Филипп говорил, значит, о, о силе, значит, о центробежной силе. Вот смотрите, ведь центробежная сила возникает при возникновении вращательных движений. Да. При вращательных движениях у нас, если мы перейдем в систему координат, связанную, ну, вот как точки вибрации получают и так далее, перейдем а в да, систему да. координат, вращающуюся, вот таким тело. образом, чтобы вращающееся тело там покоилось, то нам придется ввести так называемые переносные координаты, переносные скорости и переносные ускорения, чтобы ну, все правильно соответствовало. Это показывает тривиально стандартная механика. Так вот, вот эта вот центробежная так называемая сила, о которой Филипп говорил, это есть просто математический фокус при переходе к покойщей системе координат, при вращении, переносное ускорение. Я это так всегда воспринимал. Просто в бытовом смысле почему-то взяли и ввели новую силу. На самом деле это просто есть ну эффект значит, вот, перехода в другую систему координат. Вот и все. Ведь откуда возникает? Вот когда вы на этой самой на карусели стоите, вы же покоитесь сами относительно себя. Поэтому вам кажется, что какая-то сила действует. Но на самом деле вы вращаетесь. Вот и все. Значит, я отвечу вам на этот вопрос следующим образом. Когда я занимался вот то, о чем вы говорите, и в библиотеке имени Ленина 100 учебников примерно имеется по механике. Я все их проанализировал, это было давно, и оказалось, что из, допустим, 100% состава ученых, которые занимаются силами инерции, 60% говорят, что они фиктивны и нереальны. Вот это, это слово «фиктивные силы» ввел Даламберт. И вы сейчас принадлежите как раз к числу тех, которые считают, что это просто преобразование координат, это никакие не силы. И так считают 60% механиков. Ну, я в большинстве, большинстве, значит, это хорошо. Большинство. большинство. Но в науке голосованием вопросы не решаются. Вот я считаю силы инерции реальными силами. Более того... И вы делаете работы в механике, которые выходят за рамки ньютоновских представлений. Я знаю о них. И я тоже выхожу за рамки благодаря силам инерции. Почему? Да потому что они не подчиняются третьему закону ньютона. Они полевые, как бы, неизвестно, со стороны каких тел они приложены. Они действуют, но со стороны чего они приложены. Это глубокие вопросы. И то, что... Физики поделились в механике на тех, которые считают их реальными и которые не, считают их нереальными. Это говорит о том, что вопрос не решен и надо в нем разбираться. Это только об этом говорит. А спорить мы не будем, надо разбираться. А со, соотношение... Нет, Я спорить совсем не хочу. Я вашу точку зрения да. хотел услышать. Да, Пойдем. я понял. Я, услышал, я, я, я услышал. понял, да. Это тоже есть точка зрения. Но я стою на другой точке зрения, я считаю, силой инерции. Геннадий самой... Иванович, а, а можно я вот да. э, э, это самое, вот тут у нас... Алексей Савченко присутствует. Вот вы, наверное, вы сегодня присутствовали. Вот он, очень такое какое-то замечание интересное для меня: что вот принцип Циглера относительно не только достижения максимума, но и. Вот чуть-чуть сменить тему. Может быть. Вот смотрите: не только это самое достижение существования в, в максимуме тропии, но еще и путь движения. К этому, к этому состоянию тоже является, определяется свойствами энтропии. Вот, а он сказал, что, наверное, не энтропии, говорил, наверное, не энтропии, а свободной энергии. А он, вот этот самый Савченко, Алексей, он присутствует, я попрошу вам микрофон может быть, пару слов сказать. А он как раз в своих работах двигает, двигал раньше, он сейчас почему-то... Тень ушел. Двигал идею о том, что энтропия тут определяет больше, чем энергия даже. Вот Алексей, может вы что-то скажете на эту тему? Вот свободу энергии, энтропию сравните понятно. как? -то. Ну понятно. У меня много было работ по энтропии, потому что базовое значит, образование у меня физхимия, металлургия и так далее. А там, естественно, второй закон термодинамики и Образование всех сплавов, растворов, все прочее, оно как раз вот использовали это понятие, и было много э, работ на понимание физической сущности энтропии, особенно вот конф, конфигурационной, которая э, вроде как не имеет энергетического смысла, хотя входит в уравнение э, термодинамики, где каждый член, первый это вот э, дельтаж, там, поглощенное или выделенное тепло, Энергетически выражается в Джоулях, и второй Т на тоже, если мы переможем, мы получим энергию. Вот, но это отдельный разговор. Там мне экспериментами и прочее удалось это понять и много публикаций даже в рецензированных журналах как вопросы материаловедения и так далее. Я не буду этого касаться, а тут вы имеете в виду коснулись вот моего замечания на доклад Пархопова. Там. В принципе, во втором закон термодинамики может быть даже важнее, чем первый, потому что в первый это все-таки закон сохранения энергии, а тут уже энергия входит первым членом Дельта-H и добавляется еще вот этот Дельта-С. Значит, и вот как я уже сказал, что... В принципе, направление процесса, стремление его к равновесию определяется именно уменьшением свободной энергии. Просто в наших процессах очень большой вклад имеет энтропия, и как-то перешло то, что оно обычно, значит, дает ту, ту же направленность. Увеличение энтропии приводит к уменьшению свободной энергии, потому что она входит там с обратным знаком. Но на самом деле надо учитывать и вот этот первый член, потому что... Есть многие процессы, как я уже сказал, где энтропия увеличивается, а процесс, то есть уменьшается, а процесс идет. Это когда, как вот конфигурационная энтропия из многих атомов образуется одно соединение. Естественно, как говорится, более Структуризированная часть получается из многих компонентов один, но тем не менее значит, процесс идет из-за того, что это соединение образуется уделением выделением энергии и компенсирует вот это вот уменьшение энтропии. То есть свободная энергия все равно уменьшается. Но в принципе вот в тех уравнениях, что приводил Александр Георгиевич, там вот это вот мевы, он это как... Ну, наиболее вероятно, это была первая реакция с образованием железа и больше всего выделение энергии. Но как раз это вот, как, немножко неточность, что это как бы характеризует увеличение энтропии. На самом деле это характеризует уменьшение своей свободной энергии за счет вот этого первого члена. То есть я сейчас не буду касаться вот глубинного смысла энтропии, его удалось вычислить энергетическое его суть. Ну, в принципе, оно достаточно понятно, и все у нас процессы, допустим... Алексей, Алексей, извините, да, я, все, я вы, все, вы ответили, все, спасибо, да, так, в глуп, глупь уходить не буду. Геннадий Иванович, извините, да. вырвал, вы, вырвал вы продолжайте, пожалуйста. Да, так? да, ну вот смотрите, мы уже час 11 минут работаем, теперь может быть кто-то хочет задать кому-то другому вопросы по его докладу, так мне задавали, и я отвечал как мог. А может быть, а может быть, Геннадий Иванович, может быть, мы на сегодня тогда уже круглый стол и закроем. Закроем. Ну, давайте. Давайте мы уже поработали все успешные. Мы, мы нормально поработали. Вот. Значит, сегодня на самом деле 8 часов, по сути дела, мы работаем. Друзья, тогда на этом мы заканчиваем. Спасибо, Геннадию Ивановичу за. За, за, за проведение круглого стола. Виктору Романовскому я отвечаю, что попробуем что-то найти для вас в другой день. Не отчаивайтесь, не обижайтесь на нас. Спасибо, друзья. До завтра, до 12 часов. Всех приглашаем на следующее очень интересное заседание нашей конференции. Спасибо. Да. Всего хорошего. До свидания.